Во вторник, 14 марта, в Туле ожидается 3-5 градусов тепла, кратковременной осадки. В Воронеже от 5 до 7 выше нуля. В Ростове дано 9-11 градусов, в Волгограде плюс 4-6, в Краснодаре 12-14 тепла, в Сочи также плюс 12-14 и кратковременный дождь. В Ставрополе кратковременный дождь 6-8 градусов, в Нальчике плюс 5-7, кратковременный дождь. В Владикавказе от 6 до 8 выше нуля небольшой дождь. В Санкт-Петербурге временами осадки днем плюс 5-7 градусов. В Москве также временами осадки ночью минус 2, минус 4, днем от 3 до 5 тепла. Сейчас в столице 2 градуса мороза. В эфире Радио России «Орел». Иг Интерактивный радиоканал. 14 марта в нашей стране отметят День православной книги. Инициаторами создания праздника несколько лет назад выступила Белгородская и Старооскольская епархия, в которой отмечали праздник еще до его официального утверждения. В апреле 2009 года епархия выступила с инициативой приурочить День православной книги к празднованию Всемирного дня книг и авторского права, который отмечается 23 апреля. Но в качестве даты праздника было выбрано именно через. 14 марта – день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Федорова. О том, какую роль православная литература играет в деле воспитания духовно-нравственных основ, поговорим сегодня. Меня зовут Татьяна Курбатова за режиссерским пультом Галины Черных. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по номеру 435187, либо присылать сообщение в WhatsApp Viber на номер 8907. Двадцать 84 30. Сейчас выпуск новостей. Далее снова встретимся с вами. Вести орел здравствуйте в студии Ирина Мельникова. В этом выпуске Губернатор поручил восстановить права обманутых дольщиков. В регионе выберут детский сад года. Жителя Болхова накажут за нападение на сотрудника колонии. Подробности далее. Губернатор поручил провести работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Совещание по этому вопросу прошло в администрации региона. Андрей Клычков поручил до конца года провести работу по исключению всех проблемных объектов из соответствующего реестра и восстановлению прав обманутых дольщиков. Отметим, в минувшем году из единого реестра проблемных объектов были исключены 8 многоквартирных домов. В 2023-м еще один дом в поселке Нарышкина. Сейчас проблемные остаются шесть домов. В целом удалось сократить число пострадавших дольщиков в пять раз, с более чем 800 в 2019 году до 158 в текущем. В Орловском онкологическом диспансере появится аппарат брахитерапии. Это вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Он обойдется бюджету почти в 37 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Оборудование должны доставить до 1 декабря. В Орловской области выберут детский сад года. Региональное правительство утвердило положение и условия проведения конкурса. Его проведут по двум номинациям среди городских и сельских детских садов. Заявки будут принимать в мае. Победители определят по комплексу критериев. Лучшие детские сады объявят в начале сентября. Их наградят почетными грамотами губернатора и денежной премией. 750 тысяч рублей победителю в номинации «Городской детский сад» 500 тысяч сельскому учреждению. Судебные приставы проведут день открытых дверей. Он состоится 24 марта. Чтобы рассказать о службе судебных приставов, ее роли и задачах как органа принудительного исполнения, подробнее расскажет главный специалист-эксперт регионального управления ФССП по взаимодействию со СМИ Юлия Рожкова. Сотрудники управления расскажут об имеющихся вакансиях в управлении Федеральной службы судебных приставов в Орловской области и условиях приема на службу, а также ответят на интересующие вопросы граждан. Стать сотрудниками органа принудительного исполнения могут граждане Российской Федерации от 18 до 40 лет при наличии специального звания до 55 лет, обязательно наличие высшего или среднего профессионального образования для отдельных должностей. Желающим пополнить ряды службы судебных приставов гарантируется стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбалок за особые условия службы, стабильность, социальный статус, и ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуска. День открытых дверей будет проходить с 10 до 11.00 по адресу город Орел, улица Авиационная, дом 5. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Получить дополнительную информацию можно по телефону семьдесят два, пятьдесят два, семьдесят три жителя Болхова накажут за нападение на сотрудника колонии. Мужчину, осужденного по 12, преступлениям, снова ждет суд. На этот раз за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. 56-летний обвиняемый с кулаками напал на сотрудника колонии города Ливны, сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Орловской области Александр Каргин. Уголовное дело направлено в суд. В регионе стартовала антинаркотическая акция. Жители призывают сообщать о лицах, причастных к обороту запрещенных веществ, а также о надписях, пропагандирующих употребление. Поделиться информацией или получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых можно по круглосуточным номерам телефона доверия УМВД России по Орловской области 41 38 56 или дежурной части 02 с мобильного 102. В Орловской области подешевели свинина, курица, масло и гречка. О динамике цен в феврале рассказал Орел Стад. По сравнению с январем, больше всего подешевело сливочное масло на 5 рублей. Также снизились цены на масло подсолнечное, черный чай, пшеничную муку, пшено, капусту и яблоки. Есть и товары, которые стали стоить дороже. Это говядина, баранина, мороженая рыба, молоко, куриные яйца, рис и вермишель. В областной библиотеке имени Бунина открылась выставка «Крым и Россия. Прошлое и настоящее». В экспозицию вошли материалы об истории воссоединения. Книжная подборка познакомит с ходом Крымской войны, выдающимися военачальниками расскажет об обороне Севастополя и крымской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны. Узнать можно и о туристической индустрии Черноморского побережья Крыма, красоте природы и о культурных событиях. Выставка будет доступна до конца месяца. Напомню, 18 марта жители отметят девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. А 17 марта орловцам покажут экшен-мюзикл «Маугли-2092». Спектакль представят на сцене театра «Свободное пространство». Он награжден премией зрительских симпатий Хрустальной рампа» и прочно завоевал сердца детей и взрослых, заявила пресс-секретарь театра Полина Дудина. 2092 год некогда могучая цивилизация обратилась в руины. Мир отравлен, люди живут на небольших военных базах, в разрушенных и заброшенных городах, поглощенных лесом. Племена диких животных обрели свой дом. Иногда пути людей и зверей пересекаются, и это приводит к жестоким схваткам. Пропасть между человеком и природой стала почти непреодолимой. Начало в 18 часов для зрителей старше 12 лет. Продолжит выпуск новости спорта и прогноз погоды. Радио России Орел Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дурахова. Баскетболисты Орловского государственного университета завершили выступление в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. Наша команда не сумела пробиться в финал восьми. Завершающие игры орловцы провели на выезде в Санкт-Петербурге. Первым соперником команды АГУ стала сборная университета промышленных технологий и дизайна. Итог матча – поражение баскетболистов АГУ со счетом 58-79. Во второй игре наша команда сошлась на площадке с командой Крымского Государственного университета. Несмотря на плотную борьбу, орловцы уступили со счетом 61-66. Впереди у наших баскетболистов продолжение борьбы в первенстве первой лиги, а также плей-офф основного турнира Ассоциации студенческого баскетбола. Впервые в Орловской области появились брейкеры с первым спортивным разрядом. Высокое звание получили тренеры Максим Денисов, Руслан Федонин и Александр Деревцов. Эти специалисты на протяжении нескольких лет готовят юных спортсменов для выступления в турнирах самого высокого масштаба. С новостями спорта знакомила Анастасия Дорохова. Завтра в нашем регионе ожидается пасмурная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 7 градусов. Ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера. Реклама Выставка-продажа «Ароматы тайги». Таежные грибы, лесные ягоды, травы и кедровая продукция. С 14 по 26 марта в Орле в кинотеатре «Современник». Реклама Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 1023 в Орле. Первая программа проводного вещания. Официально День православной книги отмечают у нас с 2010 года традиционно.